Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд стартовал 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Мы являемся инвестиционно МЛМ проектом. Наш фонд это рабочие места. Места, социальная значимость нашего фонда – это в том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, людей, которые сократили с работы, и, конечно, молодежи. Наша цель – как можно больше научить людей зарабатывать в интернете деньги, осваивать новую профессию сетевика – чтобы жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью. Для того, чтобы стать нашим партнером, нашего фонда, вам нужно пройти регистрацию. А регистрация у нас довольно-таки простая. Обязательно нужно подтвердить через свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. А Как только вы подтвердили свою регистрацию, перед вами открывается вот такой вот кабинет. И Первые шаги нужно сделать то, что загрузить свой аватар загружаете свою фотографию, как только приходит код от вашей фотографии вот на это место, и нажимаете кнопочку «Загрузить». А следующий этап – это нужно заполнить свой профиль. В профиле нужно обязательно указать, так, удобнее. А прописать нужно обязательно свой скайп, указать свою страничку ВК, а прописать свой телефон. Ну и, конечно, прописать свои э, кошельки. Мы, вывод у нас денежных средств на Perfect Money и Pair кошелек. И только тогда нажать кнопочку сохранить. Э, и ваш э, полностью весь профиль э, будет заполнен. А для чего это нужно, ребята? А для того, чтобы ваши партнеры могли э, связаться с вами как э, с, со спонсором. А Спонсор всегда должен быть на связи а, с вами. Так как у нас а, бизнес полностью управляем, и у нас есть площадки, где а, у нас э, идет реинвест по броне спонсора. Поэтому дружите со своим спонсором. А, какие, какие у нас есть площадки? Многие а партнеры, новички регистрируются, Заходят, посмотрели, здесь э, не могут разобраться в этих площадках. Ребята, здесь до такой степени все очень э, доступно. На каждой площадке у нас есть ролик в обязательном маркетинг э, в слайдах, в роликах. На каждой площадке нажимаете кнопочку, заходите на площадку, нажимаете кнопочку «Маркетинг» и отображается э, полностью все. И вы можете выбрать, то ли посмотреть в ролике, то ли может, можно посмотреть в слайде, кому как удобно. В разделе «Партнеры» есть такая функция. Отображаются все ваши, будут отображаться ваши партнеры до пятого уровня. Вы можете просмотреть, на каких площадках стоит, вернее, активирован или стоит ваш партнер. У нас есть две площадки автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини» и автопрограмма «Энергии». Есть две э, инвестиционные площадки. Это инвестиция э, «Фортуна», где инвестируем в бизнес на земле в городе Сочи и в Адлере. Э, есть такая э, инвестиционная площадка Сейфы, э, «Игра сейфы от World Money. А здесь можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5000 И 7 MLM площадок. Мы на этих площадках. У нас есть уникальная закольцовка, где работая всего лишь на одной площадке Golden Ring, вы получаете пассивный доход по двум клеверам. Это Клевер Мини и площадка Клевер. Работая на площадке, переходя на площадку Golden Ring, вы получаете пассивный доход по площадке World Money и по площадке ПДИ. Ну и отдельно у нас стоит такая площадочка Бехомы. Она у нас не имеет закольцовки. Там всего лишь один рабочий стол, который крутись, не ленись. Вход туда на... всего лишь составляет 500 рублей. Выход с этой площадочки 3000. Ну и расскажу немножко о этих площадках. Вот автопрограмма Энергомини здесь входить можно на любой стол. Мы сегодня разберем маркетинг этой площадки. Автопрограмма Энергии... Автоэнерго это вход составляет 30 тысяч. Выход с этой площадки всего лишь за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. А площадка Word Money здесь можно входить всего лишь с одной тысячи. Ну, и выход 86 тысяч, и плюс за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring. Это наша самая крутая площадка. А площадка PD – это социальная площадка. Вход на нее составляет, можно входить всего лишь со 100 рублей. Но здесь только на этой площадке есть каждые 14 дней подтверждение – вашего активации вашего кабинета. Поэтому прежде чем активировать эту площадку вы спросите у спонсора, нужна ли вам она. Следующие площадки Golden Ring Mini, как я уже сказала, здесь вы будете постоянно получать на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И точно также же на большом клевере на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А, и давайте, наверное, начнем с площадки «Автоэнергомини». Да? А, эта площадка у нас она недавно стартовала. На ней уже есть очень много а, стратегий и э, очень много команд, которые выбирают а, всего лишь одну стратегию. И зарабатывают именно по этой стратегии. Здесь нет, как на других у нас площадках, привязки к первому столу. У нас можно на этой площадке выбирать любой стол. То ли первый, то ли второй, то ли третий, то ли четвертый, то ли пятый. Здесь можно первый, второй, третий. И, ну, вот На любой стол, даже на этот стол, на пятый. Вы можете за 12 тысяч активировать этот стол. И пригласив два партнера и купив себе клона, чтобы открылся этот опять у вас пятый стол, вы можете постоянно получать по 12 тысяч. Ну, можно по стратегии... Первый и второй. Можно по стратегии первый, второй и третий. Можно по стратегии второй, третий и четвертый. Можно по стратегии четвертый и пятый. Здесь можно выбирать любую. Ну, Давайте начнем с того, что я вам покажу, как с 500 рублей вы сможете заработать 39 750 так вы активировали всего лишь за 500 рублей и приходит к вам первый партнер становится на это место у вас идет реинвест за спонсором, у вас открывается еще один первый стол второй партнер приходит и третий партнер они дают вам Переход во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам, становится на это место. И вы получаете 750, 250 на получает спонсор. Второй партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И, и третий партнер. Они деньги приплюсовываются со второго и с третьего и дает вам переход за 2000 в третий стол. Третий стол у нас полностью весь накопительный. Сюда приходит первый партнер, второй партнер, третий партнер. Они закрыли свой второй стол и приходят, становятся к вам. И у вас открывается уже четвертый стол за 6000 Как только закрывает первый партнер закрывает свой третий стол, приходит, становится на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. 1000 рублей получает ваш спонсор. И за 2000 идет реинвест на третий стол. Вы можете бронь выставить под э, любого партнера. Можете выставить сюда свой реинвест. И тогда второму партнеру нужно будет всего закрыть. Два человека поставить. И он приходит к вам, становится сюда на это место. И третий партнер закрывает свой накопительный становится к вам на это место. Эти деньги 12 тысяч приплюсовываются и у вас активируется за 12 тысяч пятый стол. Вот как только первый партнер закрыл свой четвертый, приходит, становится к вам на это место, приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй и третий точно так же приносят вам по 12 тысяч. Итак, вы всего за один круг получили 39 750 я считаю что это очень хороший доход здесь я уже говорю здесь кто зашел на первый стол у вас можно приглашать если вы активировали первый второй третий там четвертый стол то у вас есть огромная возможность кого пригласили на смотрите по деньгам вашего потенциального партнера кто может зайти на 500 рублей, кто может зайти на полторы тысячи, кто может на зайти на второй только стол, может кто-то зайти на третий, а кто заходит сразу же на четвертый стол. Потому что эта стратегия очень удобная, удобная тем, что у вас всего лишь 6 тысяч и как только... Вы активировали четвертый стол и пригласили первого партнера. Вам 50% сразу возвращается на баланс для вывода. И за 1000 рублей получает ваш спонсор. И за 2000 у вас уже активируется в активируется, э, э, третий стол. Очень выгодная, кстати. Второй партнер вам и третий партнер дают активацию за 12 тысяч. И вот первый партнер закрывает. И становится 12 тысяч, второй 12 тысяч, третий 12 тысяч. Вот, пожалуйста, посмотрите, подумайте над этой стратегией. Это очень хорошая стратегия. И теперь следующая площадка у нас Golden Ring Mini. Наше золотое кольцо, которое я обожаю вообще. Это наша изюминка нашего маркетинга и нашего фонда. здесь можно входить через удвоитель, а можно сразу становиться на первый блок, покупать за 4000. Что нам дает удвоитель? А удвоитель нам дает два партнера, которые первый и второй партнер, они дают переход в первый блок. Но если вы хотите сократить в два раза количество приглашенных партнеров, то вы можете сразу же активировать первый блок за 4000. Итак, начнем с того, что первый партнер за, закрыл свой удвоитель и приходит, становится к вам в этот, на это место. Наш бизнес полностью управляемый. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер. А вот здесь вот, ребята, здесь нужно на этих площадках двух очень дружить со своим спонсором. Ведь у нас здесь реинвест с каждого второго места, на этом площадке «Мини» и на Golden Ring Большом» у нас идут реинвесты только по броне спонсора. Если только вы не будете дружить со своим спонсором, и прежде чем поставить второго человека, вам нужно позвонить спонсору, чтобы он выставил реинвест именно ваше плечо, ваш реинвест. А если вы не будете дружить с ним, то ваши реинвесты будут лететь слева направо на свободные места – они могут лететь полностью по всей ветке. Итак, прежде чем поставить второго партнера, это может быть и партнер первого партнера, это может быть и ваш партнер. Вы позвонили, и спонсор должен выставить ваш реинвест именно сюда, ваше плечо. А под второго поставьте третьего партнера. А у первого уже это ваш личник. И вы должны со своего кабинета выставить ему бронь. И получаете 3,700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер -миня». Если она у вас уже активирована, то вы получаете сразу же 3 В 100 рублей идет у вас. 50 за первый уровень и 50 за реферальное вознаграждение. А дальше 4 и 5 партнер. Они вам приносят вообще двойную выгоду они и дают переход во второй блок за 8 тысяч, и плюс закрывают ваше плечо реинвестное. А вот под четвертого поставьте бронь и поставьте сюда шестого партнера. И у четвертого будет это реинвест. И вы уже получите 3 800. Опять на баланс для вывода. Шикарно! Сюда идут на второй блок Ваши реинвесты, ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров. Здесь очень быстро мы закрываемся. Здесь настолько легко работать. А под второго поставили третьего. А у первого реинвест на это место. И 4000 с реинвестного места, прошу прощения, Приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. и получаете 1000 рублей на баланс для вывода, и плюс идет за 3000 активация площадки «Клевер». Если она у вас уже активирована, то вы уже получаете не 1000, а 2000. Итак, у вас 4000 с первого реинвеста первого партнера и 8000 с четвертого и пятого партнера, и получается у вас 20000. И у вас автоматически активируется площадка Golden Link. Вы перешли сюда на эту площадку. Это просто изюминка наша, наша жемчужинка, где на этой площадке мы становимся миллионерами, так как здесь идут очень шикарные э, заработки. Такого маркетинга, ребята, нигде нет во всем интернете. Вы сейчас мне скажете, чем вы хотите, Ольга, нас удивить. Да тем, что, ребята, здесь всего лишь два рабочих стола. Вы видели, на, на, на, сейчас я вам показывала и рассказывала маркетинг по имени гол, э, э, гол, Golden Ring Mini. И вы видели о том, что семиместную э, местную матрицу мы закрываем сколько... Пятью партнерами, где вы видели, в каком проекте, чтобы а, закрыть а, пятью партнерами, закрыть а, а, ну, семиместную матрицу и с, д, получить с одного стола две выплаты. Я уж, поверьте, прошла рым-крым и медная труба в интернете и уж поработала столько во всем проектам и очередях. 6 лет работала, слава богу, четыре года я уже работаю именно здесь, Было с клубе и с с клубом мы все перешли, конечно, все сюда, в, в наш фонд. И уж, видела этих матриц и ну, нигде не встречала, чтобы двойная выплата была именно с одного стола. Итак, перед вами два рабочих стола. Третий стол у нас полностью идет ваш зарплатный. С Golden Ring Mini идут за вами все ваши партнеры и все реинвесты, и реинвесты ваших партнеров. Все идут четко, шаг за шагом. Эту площадку можно за 20 тысяч и отдельно а, активировать, но... Я сейчас вам показывала, как с Golden Ring Mini перейти сюда. И дальше продолжаем. Приходит к вам с Golden Ring Mini первый партнер. А прежде чем поставить второго партнера, вы опять позвонили своему спонсору, чтобы спонсор выставил вам реинвест именно в ваше плечо. А под второго Бронь выставили и стал сюда третий. Это может быть партнер первого партнера, это может быть второго партнера, это может быть прилететь вообще с другой структуры. Здесь на этой площадке мы работаем, команда Дениса, нашего руководителя Алены Евсеенко и моя команда. Мы работаем. Здесь может прилететь любой человек из нашей ветки полностью. Прилететь и стать. Здесь не обязательно ваши лично приглашенные партнеры. А вот у первого, когда постанет сюда третий партнер, у первого будет реинвестное место. И вы выставите реинвест именно сюда ему, в его матрицу, в его плечо. И получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый, они вам будут все время приносить двойную выгоду. Они дают переход за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают ваше плечо реинвестное. А под четвертого можно поставить бронь и поставить шестого. Можно не ставить, вы уже перешли. Но почему бы еще не получить 20 тысяч одного с этого же стола? А у четвертого будет реинвестное место, и вы опять получаете 20 тысяч. Единственная у меня просьба, не надо делать сюда вниз вареную колбасу и выжимать все это с, этого, с одного стола. Наша цель, вот он, третий стол, где у нас здесь огромные деньги. Итак, переходит к вам первый партнер, сюда становится второй. Реинвест выставляет вам спонсор, а вы поставили третьего. А у первого будет реинвестное место, и вы опять получили 20 тысяч. А вот 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру и дает переход за 100 тысяч именно уже в третий блок. Это зарплатный ваш стол. А у четвертого это будет, поставьте сюда, 6-го, 4 реинвестное место. И опять получите 20 тысяч. Но это же я показываю только на одном. А у вас этих столов будет открываться, реинвестных мест будет открываться. И вы же будете постоянно закрываться, и этот стол закрылся первый, открывается открытый уже во второй, уже люди становятся на другой этот стол. Пока сюда доходим до третьего стола, у нас у партнеров уже на балансе, у кого по 80, у кого по 120, у кого по 60 тысяч уже есть на балансе. Итак, за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и когда становится сюда под второго третий партнер, то у первого будет реинвестное место. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. 20 тысяч это распределяется 10 клонов на площадку World Money. 1 клон за 5 тысяч на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку PD. Это просто денежный рай. А вот четвертый... Становится вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый становится 100 тысяч на баланс для вывода. А под четвертого поставили шестого, четвертого реинвест. И опять 100 тысяч. И опять и до бесконечности, ребят. Но поверьте мне, когда вам падает 80 тысяч на баланс для вывода, и у вас начинается такая тахикардия, аж такое впечатление, что у вас сердце сейчас выскочит через рот. А вот когда 100 тысяч, то это, ребята, и, и сердце, и, и голова, и все на свете. Поэтому я вам очень советую рассмотреть эти площадки. Будьте, ну как, посмотрите, ведь маркетинг это, такого маркетинга нет. Сейчас мне постоянно сбрасывают и в скайпе, и в соцсетях, залетай, халява, 100 рублей, живая очередь. Я вчера вечером разговаривала с одной знакомой, она мне ответила так, я зашла в живую очередь, оплатила 100 рублей, и теперь сижу и жду. Вот интересно, чего же ждать-то, а? Кто будет за вас работать, если даже вы в живой очереди не хотите приглашать? Кто же будет за вас? Поэтому, ребята, запомните, весь бизнес построен только на приглашениях в интернете. Весь полностью. Нет такого бизнеса, где не надо приглашать. Если... Понимаете, что я хочу вам сказать? Ну, зачем кормить админов живой очередью? Вы просто свои деньги несете ну, на админ. Ты же, ты же очень нищий. И на тебе мои 100 рублей я считаю что ребята если уже вы пришли туда в живую очередь то конечно нужно работать нужно а в, в живой очереди я работала и я знаю сколько нужно чтобы вот мне нужно было заработать на, там, выход с живой очереди 250 тысяч у, у меня а в команде было более четырех тысяч. И только тогда я получила эти 250 тысяч. А здесь, смотрите, вы на площадке Golden Ring, вы с шестью можете партнерами выйти на такие деньги. Миллионы заработать. Вы можете их крутиться только с шестью партнерами. Если у кого-то будут какие-то вопросы... Всегда позвоните, добавьтесь в соцсети, я вам всегда помогу, расскажу, все покажу, сделаю презентацию. Если вам нужна будет помощь с активацией, пожалуйста, стучитесь, можно перевести внутренним переводом.